Всем хайшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал XMS Games, а мы с вами продолжаем Кейс Аниматроник 2 Турвайвал. По-моему так, Кейс 2 Аниматроник Survival. У нас с вами второй эпизод. Мы прошли первый, мы упали вместе с котиком в яму. Вон там за окном горит свет, и мы можем спокойно выйти на улицу, потому что вон там вон, живут люди. Почему ты не хочешь просто выйти и уйти, и сбежать? Дак, Дженниелс. Не Джак, не Джек, Дэниелс. А Duck Genials Знаю такую утку Знаю, знаю Крамплер Крамплер Стаут Я уже раз раска... Ой-ой-ой как, А что так резко, бля? А сбились или что? Где ему Гамми Овер на Стори О, кстати Мы в нее можем поиграть Она тоже там на два игрока Или на сколько там Она у нас здесь есть Что надо делать <свист> дверь закрыта угу. хорошо я проснулся в доме это чей дом выйди просто в окно вот по козырьку выйди все больше те ничего не требуется красная дверь мне кажется, красная дверь — это хуевая затея. Спички! Lucky Stars. Так. Это чтобы прятаться. Это чтобы звонить. Это чтобы закрыто. Бэм! Свет включен. Добро пожаловать, мои маленькие друзья. Ёлки-палки. Можно присесть. Смотри, здесь можно сесть, и можно будет прятаться за диваном, если что. Так тут, судя по всему, была вечеринка. Судя по всему, была вечеринка. О, виниловый проигрыватель. Зачем мне эта книжка с поросенком? Как ее почитать? SF. 395H31H. Какой-то, блядь, не знаю, пароль. The poets. Найти. Поэта 19, 19 века, да? Да, поэта 19 века. Вот, просто выйди на улицу через окно. Иди к людям нормальным. Почему ты до сих пор здесь? Что происходит? То есть ты спустился холодильник закрыть? Ёбаный сыр. Это что упало? Что упало где? Это что? Попка. Попка, uh, хорошо. Mm -hmm. Телефон звонит. Люблю попки. Кто не любит попки? Я, кажется, тебе ясно дал понять, чтобы ты не только забрал чертежи, но и устранил цель. Ты Джек. Исправь ситуацию, иначе твоя дочь не скоро вернется домой. Джек? А не из первой части Джек. А куда мне идти? Наверх, что ли? Ну, пошли наверх. Помпи Джим, nope. Так, а что мне делать? Так, здесь я тоже могу прятаться. Под кроватью могу прятаться? Кто-нибудь есть под моей кроватью? Ну, бухает он, дай дороге, конечно, дядя. Ты, блядь, ну, это перебор, я считаю, столько пить. Мылка! Наклонись за мылком! И у тебя появится сзади друг. Еще стоит кит. О! Можно прятаться. Да, можно прятаться, если присесть. И это очень похоже на детскую. Ну, пиздец. Еще делать. Смотри, кто-то в дом залез. Значит, у меня в доме кто-то есть он сверху сидит или под кровать а ну-ка вылазь мерзкий запакостник. ты чё блядь, дочкины кактусы поскидывал а пампи джем пампи лоп. так а что делать-то о ебаный сыр как ослепила меня он еще жив пульс есть но его нужно осмотреть а его? нет времени оставь его о... Он погибнет. Кого оставить? Либо он, либо мы все. Кого оставить-то? Все двери закрыты. А -а -а, блядь, дура нахуй. Блядь, просто я только что словил инсульт жопа О, Облэд. Это, такая музыка мне не дай. Да дай не пугай. Я уже напугался. испугался. У меня уже хорошо. Мне уже очень хорошо. Ой, какая музыка громкая, как она бьет. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, Красная дверь. Красная дверь. Красная дверь. Красная моя дочь? я? моя дочь? Кто О, ебаный сыр. Время идти в подвал. Где моя дочь? Отвечай. Где моя дочь, отвечай. Надо тише немножко игру сделать, да? И она громкая. Хотя, мне кажется, так вообще ничего не будет слышать. Ну что, погнали, погнали нахуй! О-о-о-о! Ой, я с тебя, блядь, никто такой, нахуй, блядь! Блять, а как от минотавра бегать? Бык! Ты уебок! Ладно, сейчас мы пару десятков раз погибнем, блядь, прежде чем поймем, что с ним делать. Я видел, как там что-то горело А, на свету надо прятаться О, пиздец А где свет? Так, а делать то что надо? О, -о, -о, -о, о А, прожить минуту 20. Ну это кажется пиздец просто, но это нифига не просто. Потому что процентов потом еще что-то будет. А, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, пошел нахер красный. Бля, нихера ты таракан огромный. Уходи. Чем дальше он от меня, тем мне легче будет. Правильно? Что это такое? Никого нет дома. Но я от него ж нигде не спрячусь, правильно? Опять здесь. Он как будто знает, куда ему бежать надо. Бля, ебать, он шустрый. Я от него так не убегу. Ну, типа, возьми ночной в потемках он меня догонит спокойно. 5 секунд. Две. Один. Я успел. Я успел, мать твою! Сука, дурак. Почему свет выключен? Включи. Цель скрылась. Я же предупреждал тебя, но ты не слушал. Теперь из-за тебя гибнут мои люди. Жаль, что дочка должна расплачиваться за ошибки отца. Прощай, Джек. В смысле? Какая цель, кто ушел куда? Там бомба? О, боже, нет, Эмили. Пипец. Летели. Где вообще? А, это мы с Котиком вниз упали. А вот с этой все Подсказка, найти выход. Так, я не хочу искать выход. Я хочу Котика потрогать. Ну что, мяучила, блять? да прыгалась, а могли бы просто дружить. Так, ну я думаю, надо по стрелочкам, наверное, ориентироваться. Бля здесь как-то страшно. Блять, что происходит нахуй. О, так, наверное, мне не сюда. Ну понятно, понятно, конечно, конечно, блять Куда идти тут, блять Нет, там дым этот какой-то непонятный Я а то не пойду А, здесь что-то обрушилось, да? Вон, мне нужно в d 6 Ну, значит, надо идти Ты что, дурак? Зачем так дышишь, страшно А, ты устал Давай быстрее. Ба! Сука, тупой аниматроник! о Что мне делать надо? Просто ходить, они меня будут. дурак? Ты там делаешь? Или это галлюцинации? Мне кажется это галлюцинация Он пошел сюда А нет, здесь тупик У нашего главного героя походу галлюцинации Так, было сохранение О, там зеленый дым Бля, я что-то не горю желанием туда идти Там какой-то маленький чайничек стоит Вот, D 6 это что там горит? Выход какой-то Вот этот вот заваленный тоннель И этот тоже заваленный Значит нам нужно В 4 Давай тут пройдем Можем? Ага Понятно нахуй значит туда нельзя Так, а кто здесь? Тоже аниматроник какой-то или нет? Только для авторизированных персон Ясно, понятно, хули О, блядь Тут даже деревья растут Дружище, мы все проебали Я думаю, этот подъем наверх не просто так был. Смотри, видал? Ага, стрелочка. Ну ты тварь, блядь, конечно. Ты что, хочешь, чтобы я найти другой путь? Хорошо, ладно. Хорошо, ладно, я буду искать другой путь. Я буду искать другой путь. Я найду другой путь. Я другой путь найду. Тихо. Где должна быть картка? Карточка, карточка И тут тоже нужна карточка Сука, и где ее искать? <гас> Блять, еблан, не пугай меня так Запыхался он Я обосрался Охуенно полезное освещение Просто максимально полезное Самый полезный фонарь, который я видел в своей жизни Бля, ну, наверное, на стопудовок где-то вот в этой вот отравленной комнате. А, так она уже не отравленная, смотри. Чё это? Пока, хой. I see you fuck, I see you, fuck. Ты видишь мой фак? Блять, трудности перевода моего. Угу. Здравствуйте. Ну это какие-то какие-то кабинеты учебные. А, блять, ты еблан? Смысл нет? Пожалуйста, не надо. Котик, я думал тебе пиздец пришел. Охуел, нет Как мне надо было прятаться от него Так, ну это я видел Пугай меня А, я уже испугался Найти другой путь Значит, мы, соответственно, идем опять В ту комнату, где был котик Где был бы Где была Эмма Отравленная комната. Где отравленная комната? <ррсту> Беги, блядь! Слабак нахуй. Апта. А Блядь, ну ты нельзя так уставать, ты прикалываешься. Короче, надо будет где-то вот тут вот спрятаться от нее. Мне кажется, по-другому вообще никак Эмма Ты меня слышишь? Эмма Подожди Жду Кого ждать? Wait Run В смысле run уже ран Я могу под стол спрятаться? Да, могу Опа А, это я ударился Ну Тогда я готов Ты... Нам нужно в ту дверь, скорее всего, откуда Эмма вышла Уходи, кот. <звук> ты не кошка, ты мразь. Да уйди, нахер. Так, она ушла туда. А мы идем сюда. О. Обманули, дурака на 4 кулака. Тут, туду, туду, туду, туду, туду, туду, ту. А3, блять, везде какие то карты доступа нужны. Что за херня? Там атри, а стрелка туда показывает. Я слышу, там у них какая-то игровая площадка, там всем нихуя себе как весело. Зеленая дверь. Мне кажется, я зря ее подергал. Пошли по стрелочке. А дальше куда? А2 А мне нужно в 1 Смотри, выход Эксайт Вон еще стрелочка Типа я прошел? Бля, я что-то весь дергаюсь Похоже, это то, что мне нужно Но чтобы открыть дверь, мне нужен вентиль или генератор Угу <толк> пошли поищем вентиль так ну сохранение прошло сохранение прошло надо найти вентиль скорее всего но уже сказал вентиль или генератор то есть можно одно либо либо одно либо второе ну, что ждем появления М, -мы, блядь. без нее никак правильно я же без кота не справляюсь Но это она, конечно, дает мне просраться хорошенько Так, эти комнаты я оббежал, подожди Может, вентиль просто где-то здесь лежит? Сейчас вентиль будет у Эммы на хвосте Да, как они любят, блядь, это делать Это же будет вообще пиздец Или мне нужно назад бежать в те помещения, помните? Блядь, это что, кто дверь... Чего, блядь? Мистер Диджей Мистер Диджей Диджей, Диджей тру, тру, тру. Тут поработали специалисты Проводка вся сгорела Штоп их Я это точно не починю Надо искать вентиль Надо? Только где? А куда я зашел? А, Я понял что это Ну, вентиль можно было бы... Так подожди, работает же электричество Спорим, сейчас котик в дверях появится Вот это просто должно быть Без кота и жизни-то, не блядь, нет? Вот Так, сохранение было Надо вернуться назад Надо вернуться назад Я знаю, где можно снять вентиль с двери Если, конечно же, мне Эмма не помешает Смотри По-моему, сюда ну, там где-то там гуляет А, так а мне туда и надо, где она там гуляет Чего нахуй, блядь Там бык, блядь, а не Эмма Охуенно. Теперь вас двое. В смысле? Нет. Я не знал, что ты здесь тоже. Да, не, ну какого хера просто, блядь. В смысле? Как мне убегать от вас? не работает если на нем... смысле ты заработал короче он ломается я понял надо от него немножко побегать ну давай иди сюда все устал Иди отдохни немножко. Вот Вентиль. Бери нахуй его! Пошел нахуй бы, ну елки палки, матрешки, колотушки. В смысле их двое. Где мне Вентиль туда искать? Наверное, вентиль там, откуда бык выбежал. Ну, иди сюда, кошлык. Ага. Ага. Ага. Как я тебя наебал? Как я тебя наебал? Все, сломался. Иди нюхай бебру. Вот вентиль. Неми его, блядь! Вот, видите. Бык-бычочек, хуй хуёчек, чувачочек. Уходим. Главное отдышаться сейчас. Он сломался опять, все нормально. Давай, сейчас еще сова нахуй появится пускай. Да, блядь? Мне ж совы нахуй не хватало здесь. У, ⁇ ёбаный сыр! Да я сам отдышусь. Сейчас они здесь будут, да? Туда нельзя. Бля, там какой-то пиздец происходит. Там дым. Там дым. Блядь. О, баные сырки. Я так понимаю, здесь были аниматроники. Ну, очень похоже. Что так? Похоже, что здесь были аниматроники. А, еще ниже. Блять. А тут ничего нету. Окей, зачем я сюда спустился? Здесь ничего нету. Самая, блядь, бесполезная комната в игре. Значит, прямо. Сука, что? Хватит скримеров, а? Так, прыгать я не могу. И туда я пройти тоже не могу меня отравит да да, да. <связываю> Ладно я предлагаю этот эпизод оставить на следующую серию